Сейчас у нас используется в работе прибор с версией прошивки 1.03. Вот что у нас показывает вольтметр Аггеленд по, значит, входящему напряжению 217 где-то 218 вольт. Прибор Овен вот в этой клетке показывает 214 вольт, 213, 214. Прибор Люмель вот в этой клетке, соответственно, показывает 218 вольт. Вот. Ну вот сейчас вот чуть-чуть напряжение упало, так как у нас такая не очень стабильная сеть. Вот здесь можно видеть. А вот, значит, идет опрос прибора. Вот мы видим осциллограмму выходящего сигнала, собственно, ну, то есть сигнала на шине RS485. То есть есть некоторая неточность, но прибор работает. Настройки прибора, они у нас тут есть в скриншоте, можно посмотреть. Выглядят следующим образом. Вот. Сейчас мы смотрим в работе прибор с версией прошивки 1.0.4. Вот что показывает в альтметр Агилент. Вот что показывает прибор Овен. То есть примерно такое же, как и у прибора с прошлой прошивкой, имеется расхождение. Прибор Люмель показывает по-прежнему близкую к реальности картину. Сцелограмма тоже вот, достаточно ровная, красивая, без всяких шумов и прочего. Настройки прибора выглядят вот таким образом. Вот с этими настройками, да. Кроме адреса, то есть отличий с прибором 1.03 в настройках. Никаких нет. То есть настроены они полностью аналогичным образом. Сейчас мы будем пробовать одновременно поставить в работу приборы с версией прошивки 1.03 и 1.04. Вот для этого мы их. Описали вот как будто в файле нашей конфигурации программы опроса. Собственно, на... вот сейчас вот на приборах какая-то ошибочная индикация отсутствует. Все работает корректно. Запускаем программу опроса. Запускаем программу опроса, и она сразу же у нас затыкается. Ее закрываем. Смотрим на Осциллограф еще раз я пытаюсь запустить программу опроса. Проходит один импульс, и опрос прекращается. То есть приборы 1.03 и 1.04 вместе как бы работать не хотят. При том, что адрес у них отличается: адрес одного прибора 65, адрес другого прибора 76. То есть, в принципе, каких-либо конфликтов нет. Сеть RS-485 тоже как бы исправна. И по отдельности все приборы работают отлично. Вот такая ситуация.